привет всем анонс на сегодня 12 число 12 декабря 18 часов по москве сегодня случится невероятно я в первый раз буду в телеграме И не где-нибудь я в гостях на канале 300 спартанцев обсудим всякое актуальное может быть по на вопросы ссылки в описании до встречи